Простой ответ, почему ребенок не слушает. Значит, ему некого слушать. Для него родители не авторитет. Слово авторитета, все, закон, и никто не имеет права его нарушить. Мужчина должен быть авторитетом в семье. Сказал, сделал. То есть у мужчины должно быть обязательно выполнение всего того, что он говорит. Не только ребенку. Ребенку обязательно, если ты пообещал, то сделай. Если э, жене там прочее, то есть ты под, все должен делать на глазах у ребенка, все ты должен быть таким вот э, э, авторитетом. Дальше. Ты должен уважительно относиться к жене. Это про мужчину. Обязательно. Ребенок должен видеть уважение к женщине, понимать, что такое женщина. Цветы на, на его глазах, подарки какие-то прочее. Кстати, если дочь, то цветы и ей. И ей. Пусть она маленькая. Но она обязательно должна тоже чувствовать уважение к себе как к женщине И поверьте, к такому отцу будет удивительное уважение. Мама. Мама должна быть женщиной, тоже. не матерью не хозяйкой, это есть, но это должно быть вторым-третьим. А первая женщина. Она выходит утром из спальни, она должна быть одета классно, она причесан должна. Даже если это всего 2-3 минуты у тебя есть, приди себя в порядок, но выйди к детям в классном состоянии. Покажи, что ты женщина. Разговаривай уважительно. Если это мальчик, ты ему нему обращайся уважить. Какой ты мужчина? «Ой, мужчина сегодня встал такой замечательный, вот смотри, как ты подрос, ты скоро станешь настоящим мужчиной». Слово «мужчина» должно в адрес «сын» обязательно звучать как можно чаще, и он будет уважать эту женщину. И вот с матерью он может пререкаться, мать он может не слушать, а женщину он обязательно будет слушать. Это заложено в генах у мужчины. Вот. Ну и, соответственно, с дочерью надо выходить на подружеские отношения, подруга, то есть, то есть с ней все обсуждать, там прочее, как со взрослой. Это очень ценят дети, и это тоже вызовет уважение, это будет тоже авторитет. И все, все очень просто. А когда, если уже подростки переходят в стадию подростков, дети, то здесь особенно надо уважительно и действительно по-взрослому разговаривать. Они четко должны чувствовать, что с ними разговаривают по-взрослому. Уважают их как взрослых, все, тогда у вас и здесь авторитет будет. А, иначе возникает вот эти вот трудный возраст, и прочее. У меня семь детей, и ни с одним не было трудного возраста. Понимаете, ни с одним. Потому что я умел уважать, ценить их, любить. Хотя они там книги мои многие и до сих пор не прочитали.